Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами поиграем в Гринча. Ну что, ребята, поехали? Так, ребята, вот у нас уже почти начался раунд, я не знаю, куда бежать. Просто залетаем. Первый попавшийся домик, потому что а, прошлая практика нам уже показала то, что чем быстрее ты залезешь в один дом, тем больше шансов того, что ты, а, ну, у тебя будет больше подарков в итоге. И я зашел в максимально дерьмовый дом. Подарков? Четыре! Четыре, сука, четыре подарка, вы издеваетесь? Это куда мне столько, блин? Кошмар. Так, ну-ка, там уже у людей 10 подарков. О, вот хороший дом, кажется. Сейчас мы попробуем в него зайти. О, он не залутанный, кстати. Это уже радует. Но нам нужно будет найти, скорее всего, закрытый дом. Потому что вот закрытые дома, это прям топ. Потому что в открытом доме, ну, страхово. Так, ну-ка, опа, блин, а он открытый был, ну да ладно, сейчас мы найдем, короче, сами какой-нибудь домик, надеюсь, что вот этот дом, он не залутан, и все будет вообще супер-мега отлично, потому что, ну, знаете ли, мало ли что может быть. Так, опа, и сейчас будем прыгать по крышам, смотреть, что здесь по подарочкам, так, главное это не попасть в какой-нибудь залутанный дом, потому что потом будет очень-очень плохо нам. А, Ага, так, мне кажется, мы здесь были, но... А, там огонь. Блять. Да, мы сами там были. Дом не залутанный, прикиньте. Быстрее. Чем быстрее, ребят, тем лучше. Потому что меня там уже догоняют. Так, ну-ка, паркур! Отличный паркур. И побежали вниз. Да, он закрытый. Это очень очень хорошо, значит здесь будет подарков побольше. Да и люди другие не зайдут, как это обычно бывает. Ну слушайте, мы сами уже на первом месте, но это что все что ли? Или тут еще на втором? А тут еще есть. Ясно, понятно, нифига тут. Так там нету ничего. О, пропустили. Это блин. Подбери-то подарок-то. А. Господи, нам нужно будет столько подарков найти, конечно. Прям трэш. Ну-ка. А, мы здесь были уже. А здесь. Здесь тоже были. Все, мы залутали весь дом. Оборовали. Так. <сAT> Идем дальше. Этот дом тоже лол, он не залутан, короче. Сейчас мы в него тоже зайдем. Там как раз была труба наверху, я помню. Я что-то в него побоялся зайти. Так. Меня там обгоняют. Очень быстро обгоняют. Так, нужно минуту-минуту держаться на одном месте, потому что спихнуть могут. Блин. Где еще подарки? Дайте еще. Сука. Вот здесь подарок. Вот здесь подарок я вижу господи очень очень сложного. а та это я был на первом месте меня взяли спихнули трэш Сука. том говенный попался трэш а кажется все мы сейчас вылетим из топа здесь кто-то уже был наверное я в этом не уверен ну Попытка не пытка. Давайте посмотрим. Может, человек пропустил подарочек. Один, может, два. А, третье место, ребят. Могли, конечно. Если бы не тупили так жестко. Ну, слушайте, дом был открыт, и подарков было много. Почему он не был залутан, я не знаю. Но сейчас мы с вами перейдем к следующему раунду. Так, ну, слушайте. О, я, кстати, красный гринч. С костюмчиком. Так, ну-ка, это мой подарок. Подарок мой. Так, за за залазим в дом. Надеюсь, его. Блин. Здесь уже кто-то был. Бля, я не в ту сторону побежал. Нужно идти туда, там, где не, не залутаны еще, где люди еще не успели прийти, зайти. Дом говенный, кажется, здесь кто-то был, сука. Нет, не был, смотрите. Вот тут подарочек есть. Один. Я не понимаю, как у них уже по 10 подарков? У меня только, блин, 7. Здесь нет, можно было и не проверять. Мы уже в такой похожий дом заходили. И там, к сожалению, было пусто. Так. Сколько там еще надо мне? О, я уже на втором месте. Но... Не надо радоваться раньше времени. Так, этот дом... Кажется, он залутан. Если он открыт, то он залутан. Сука, он залутан. А нет. Просто здесь подарков мало. Либо человек пропустил. Давайте тогда обратно наверх подымемся, потому что тогда нам будет легче найти какой-нибудь э, дом другой. Незалутанный какой-нибудь желательно. Тут давайте. Нам нужно найти, а, блин, какой-нибудь незалутанный домик. Вот этот, например. Вот, вот, вот, да, да, да, в него сейчас попробуем залезть. Тут есть с какой-нибудь стороны вообще елка. Во, вот с этой стороны отлично просто все залазим. Блин, меня уже нет в топе, там уже, оля, типа, 19 подарков. Что за говно, я не понимаю. Почему я всегда в каком-то минусе, в каком-то ауте? Опа! Фух, долетели, я думал, уже <смех> недолетимо. Так, там чувак по крышам бегает. Скажите, пожалуйста, что он не залутан. Скажите, пожалуйста, что его никто не успел еще залутать. Ну, слушайте, дом большой, а как я понимаю, подарков не так уж и много будет. Блин, там 20-20 подарков не нужно. Давай, чувак! И, блин, я же тебя спихнул. Где еще, где еще, где еще? Кажется, на первом этаже это все. Побежали дальше. Так. О. Вернули свое почетное третье место. Блин, какой-то говнодом попался, честно говоря. Я прям не могу, серьезно. Что тут найти, кого найти, сука. Ты ж... Минута осталась. Побежали. Кажется, я нашел незалутный дом, потому что там наверху э, есть подарки. Ох, сука. А, нет, он залутан, я ошибся. А что делать-то, блин? Я сейчас не займу никакое место, блин. Как? что мне делать? Чё за говно? Почему какие-то про попались мне на этот раз, я не понимаю. 30 секунд осталось, где все подарки? У меня еще есть шанс. Давай, Саня, ищи, ищи подарки, ищи подарки. Кажется, нашу Аня. Бля, где... Где подарки? Я этой картой не умею пользоваться просто. Вот подарки, вот подарки. Сука, давай, подарочек, подарочек, хотя бы один, еще один. Нет, четвертая. Вот здесь был подарок. Я... А, я бы и не смог их догнать. Но все равно. Да, что-то мы прям сели в лужу, можно сказать, на последнем раунде. И давайте мы отсюда сами выйдем. Я сами буду... В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Сашари. Всем удачи, всем пока. You don't like me, you wanna fight me Always on my page, never double tap like me Baddies to my left and my right